Песенка «Мышонка» – книга из серии «Музыкальный носик». В этой книжке ребенок сможет прочитать любимую сказку про мышонка, а также послушать веселую песенку.